Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас заканчивается 10 июля и традиционный вечерний обзор событий на фронтах украинской войны. Раз у нас сегодня воскресенье, значит это будет еженедельный обзор. Что случилось за последнюю неделю? Предыдущей неделе, как вы помните, закончилась тем, что российские войска, также луганская народная милиция взяла Лисичанск и заканчивала его зачистку. И после этого стала дилемма. Что будет делать российская армия дальше? Возьмет ли оперативную паузу, либо продолжит наступать на действие, чтобы сразу перейти к Славянско-Краматорской наступательной операции? Вы знаете, не произошло ни того, ни другого. То есть российские войска однозначно уменьшили нажим на украинские войска. Но сказать, что на фронтах наступила оперативная пауза, тоже нельзя. Потому что российская армия, Луганская народная милиция, Донецкая народная милиция наступали на своих направлениях и добились определенных успехов. Ну, начнем с Харьковского традиционного направления. Здесь принципиально уже на протяжении многих недель идут позиционные бои с попытками российских войск наступать на тех или иных направлениях. То есть места не достигают местных э, тактических успехов. Но в целом, как мы и раньше говорили, на этом направлении пока серьезных мощных наступательных операций не ожидается. В отличие от Славянского направления, где российские войска очень мощно работают артиллерией, авиацией в районе на поле. Периодически предпринимаются штурмовые действия для пощупывания ослабленных позиций ВСУ, некоторые занимаются, но пока речи о серьезных больших наступательных операциях здесь не идет. А вот в районе Западнее Лисичанска российские войска и Луганской народной милиции действительно довольно серьезно продвинулись вперед. На этой неделе, начиная с Северского Донца, взятые населенный пункт Григорьевка, заметно продвинулись российские силы в районе Верхнекаменского, также взята спорное и идут сегодня бои уже в районе Ивана-Дарьевки. То есть на этом направлении среднее продвижение за неделю составило от 3 до 5 километров. В целом, с учетом тактики действий российских войск Луганской народной милиции, не Плохое продвижение за неделю в режиме полуоперативной паузы. В районе Южнее Бахмута также происходили значимые события. Причем здесь атаковали как российские войска, так и украинские вооруженные силы, которые на прошлой неделе попытались прорвать кольцо полуокружения вокруг Глигорской ТЭС, нанесли удар довольно мощный батальон тактической группы, продвинулись немного вперед. Дальше пройти не смогли, были остановлены и в целом блокада углегорской ТЭЦ прорвана не была. В ответ российские войска пытались ударить во фланг этой группы. За эту неделю продвинулись от окраин Клинова до Веселой долины, но пока достигнуть главной цели на этом направлении отрезать основные от основных сил Новолуганского группировку ВСУ они не смогли. Тем не менее, ожесточенные бои на этом направлении продолжаются. Но ну, с учетом того, что инициатива на это направление к концу недели опять окончательно перешла в руки российского командования, я думаю, стоит ожидать дальше наступательных действий. И в конечном то я очень надеюсь, что по итогу следующей недели нам удастся закончить освобождение Новолуганского Городской ТЭЦ, а также, если повезет, в то и Кодемы. На самом деле, если действительно сенечке не удастся взять веселую долину, а также Зайцева у украинского команды не станет очень трудная дилемма. Либо выводить войска из окружения, либо оставлять их в мешке. В районе Донецка-Макеевки продолжается уничтожение городов. Артиллерийские обстрелы, в том числе ракетные обстрелы, не прекращаются ни на один день. Города, по сути, подвергаются террористическим атакам со стороны украинских артиллеристов. И, к сожалению, я пока обнадежить жителей этих городов не могу. К сожалению, пока не будет закончено сражения в районе Славянска-Краматорска, а также последующего удара на юг, к сожалению, обстрелы Донецка не прекратятся. Увы, порадовать здесь никого не могу. Yeah. <laughs> Ну и напоследок хотел бы еще раз обратить внимание на новую тактику вооруженных сил Украины, которая была пробирована на этой неделе и в какой-то степени дала свои результаты. Ну, во-первых, пехота украинская теперь не жестко держится внутри населенных пунктов, она заставляет иногда заслоны рассветачиться вокруг населенных пунктов в надежде, что российские войска войдут в населенный пункт, попадут во в него мешок и в результате контратаки их удастся не только выбить, но и нанести им большие потери. Эта тактика довольно быстро была раскушена российским командой в целом нельзя в том, что она дает какие-то серьезные значимые результаты. А вот второй элемент это удары дальнобойным РСЗО по складам с боеприпасами корректировка ведется при помощи натовских разведывательных систем дает определенные результаты. На прошлой неделе было поражено сразу несколько подобных складов, а еще был поражен один из командных пунктов, что безусловно для российского командования создает проблемы в первую очередь в логистике. Ну естественно подобные удары будут сказываться на темпах наступательных операций. Вот это примерно то, что происходило на прошлой неделе. На этом у меня по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.